Позвольте вашим более мягким, интуитивным и менее доминирующим женским качествам выйти на первый план. Чтобы вы сдавались, они а доминировали. Получали, они а транслировали. Любили, они а сражались. Женственность ⁇ это не только помада, стильные прически и модная одежда. Это божественное украшение человечества. Оно находит выражение в ваших качествах, вашей способности любить, Вашей духовности, деликатности, сиянии, чувствительности, творчестве, обаянии, грациозности, мягкости, достоинстве и тихой силе.